Всем привет! В общем, я хотел выложить пост, но подумал, что вы, наверное, не так его прочитаете. И решил прочесть его сам. Такое вот ебанутое решение. Вот. Как я уже говорил, сегодня ночью выйдет еще одна песня с моим участием. Я хочу обратиться к тем людям, которые оставили, оставляли позитивные отзывы. Большое вам спасибо. Но через пару месяцев у меня будет выходить новая музыка, совсем другого плана, менее лирическая и распевная. Я хотел сказать, что это не значит, что лирической музыки после этого не будет. Так уж вышло, что я пишу разную музыку, иногда с кардинально разным настроением, разными тембрами голоса в разных жанрах. Делается это не для какой-то продуманной разности, а, лишь потому, что музыка спонтанна, а вот релизные планы и альбомы нет. В общем, что я хотел сказать-то, когда будет выходить более агрессивная музыка, которая, возможно, окажется вам не совсем по вкусу, Пожалуйста, пожалуйста, не будьте как те ебаные имбецилы, которые слышат что-то спокойное, чуть что пишут про ебучего старого скрипа. Я в принципе-то не особо переживаю за людей, пришедших из-за песен вроде «Животные», «Ламбада», «Москва любит», «Бар, блядь, две лесбухи» и, в принципе со всякими понебратствующими гоперскими пережитками, ошибочно считающими меня своим, нашим даже срать рядом не сяду. Но, если честно, я лично слышу про старого скрипа еще со времен подготовки и выхода первого альбома. Это, возможно, самая тупая хуйня за все время, реально по-человечески заебывает. Они задевают нас слишком меня, меня слишком много раз списывали, чтобы меня это задевало. Это просто тупо заебывать, серьезно. Короче, все, что я в общем хотел сказать, относитесь к скриптониту как к музыкальному магазину. Если вам что-то новое не зашло, то потерпите, пока выйдет что-то другое. В жизни вы терпите вещи намного страшнее. Никто вас нахуй не будет слать или блокировать, если вы напишите «не зашло», это ваше личное, никто на вас не обидится. Но, когда чуваки говорят про старого скрипа, это скорее всего значит, что они понятия не имеют, как он звучит. Вот такая вот, блядь, малява. Спасибо всем.